Всем привет, с вами Эрвин, сегодня мы рассматриваем с вами слово how. Ну и по традиции мы начнем со значения чистить, в данном случае how значит удалять оболочку или стебли и листья у некоторых фруктов, овощей и семян. Как правило, how используется именно во втором значении, то есть удалять стебли и листья. И если мы зайдем в Google и введем туда вопрос how to how, мы увидим страницы и страницы инструкции о том, как чистить клубнику, как бы это ни звучало странно. И если посмотреть на картинки, которые прилагаются ко всем этим кулинарным статьям, то можно понять, какое именно действие обозначает глагол «халл». Ну, здесь комментарии, я думаю, излишни. «Халл» в качестве существительного обозначает корпус. Чаще всего имеется в виду корпус корабля. Но это может быть и корпус дирижабля, например, и даже... Ты земли 237 тысяч километров. Четы опускаются. Повреждение. На Казалось бы, без защиты. У нас разрешение перевода. Основные повреждения. Большая пробоина в корпусе. Sir, so we have a bulkhead breach. Where's the damage? damage не могу не покритиковать перевод, поскольку капитан Кок спрашивает, какие у нас повреждения, и ему товарищ голубыми глазами отвечает, у нас большие повреждения корпуса. Дубляжа нам дает совершенно другую историю. именно, что капитан Кёрк спрашивает, какие у нас основные повреждения. И товарищ голубыми глазами ему отвечает, что у нас большая пробоина в корпусе. Я слово пробоина там даже рядом не стоял. Или все-таки стоял? Слово притч как раз таки значит пробоина. Но как они у нас его переводят? А слово damage, то есть повреждение, как мы переводим. Очень логично, что ты еще скажешь? Авации. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.